Всем привет, с вами Ханадия, это четвертая часть Грифер Шоу, и я вам хочу сообщить, что видео будет, наверное, плохого качества, потому что у меня возникли проблемы с этим. Это первое, что я вам хотел сообщить. Второе, что я снимал с другом, но друга было почему-то не слышно. Надеюсь на ваше понимание, в следующей части такого не будет. И не забывайте подписываться и ставить лайки. Я... А сейчас вы увидите небольшой отрывок от видео. Оо. <регулирую> <служили> убил, убил, убил, убил. Нифига у него там бронька дюкнута. Под... Подожди, я вещи подберу его. Вот, все. Вон он, кстати, пришел Стиви, я уже жопочку. Вы чё, вдвоём на одного? Ты чё, гниль? Ты чё? Ты чё, получил, да? Ты чё, тоже гниль? Вообще офигели, одного... Один на одного, да... Ты чё, а? Ты чё? Пошёл отсюда! Пошёл отсюда! Вообще, бедный Стиви! Ты чё, Стиви? Стивена Стиви на Стиве? Вы чё, гнили? Получи гниль! Чувак! Здорово! И... Иди сюда, чувак. Куда пошел? Пошел, скупнись. А, на, получи.. Да, я убил его. Блин, почему вещи не подбираются? Блин. все равно тупые у него вещи. Так, говно понасобирал. Так. все, почти добрался до них. Все, да, давай, я тебя тп хуй. Всё, тут ставь. А они голые, слышишь? О, здесь можно просто пройти через стекло. Привет, новички! ой, я их всех убил. О, спасибо за вещи ваши. Блин. Я думал, они хотя бы подерутся со мной. Какое-то говно выпало из них. There's no